Телефон это. Как вы? Зовут твоего непосредственного начальника? Кто? Мой непосредственный начальник, командир батальона, майор Козлов Виктор Сергеевич. Не надо имя отчество. всех Козловых расстрелять к чертовой матери. Алло, дежурный, майор Козлова у меня из этого Пышминска. Да, срочно, быстро. Я на проводе все. Да, давай. Место работы ваших. МВД. Ну что МВД, ОАО, ЗАО, ИП. Не знаю, там после реформы еще не поняли там, не знаю что. Что ты знаешь вообще? Три буквы больших, МВД. Все, я, я больше понял, сам я не понял. знаю. Я понял, я не надо орать. Ну и смотрим дальше, дорогие друзья. Это организация, просто организация, не государственное предприятие. И у этой организации есть ИНН, как частный предприниматель. Заходим по ИНН. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Колокольцев Владимир Александрович. Руководитель Учредитель один. Ну и дальше смотрим Федеральная собственность Министерство внутренних дел Федеральное государственное Казанное учреждение Откуда они государственные стали? Непонятно Заходим дальше Учредитель МВД России Нажимаем и открывается у нас действующая организация. Не государственный орган, а действующая организация. Здесь на этом сайте можете набрать ИП, ООО, ЧП, ЗАО и всякие другие организации. Пожалуйста, и вы говорите, что у нас что-то есть государственное, все частные предприятия. Спасибо за внимание.